Решил сегодня курицу запечь в духовке И запечь я ее хочу необычным способом Вместе с гарниром Сейчас первое, что мне нужно сделать, замариновать курочку. Курица размером до 2 кг. Мариновать я ее буду, наверное, в классическом для себя варианте. Паприка. Масло подсолнечное добавлю, как проводник специй. Чеснок, наверное, сухой. Действительно, почему бы и нет. Подперчим, подсолим сразу, хотя вы же знаете, я не люблю мясо и рыбу солить сразу перед тем, как готовить. Ну, в этом случае посолим. А как вы специи храните? Я вот такую коробку специальную взял из-под алкоголя, очень удобно. И взял еще сегодня для эксперимента, никогда так не, не добавлял, э, сушеные помидоры. Я думаю, ой, так пахнут приятно. Думаю, будет прикольно. Они тут с базиликом, с чесноком. Класс. Паприки будет много такая густая смесь наверное можно будет еще маслицем добавить еще знаете как сделала, так прям в пакет добавлю немножко масла, суховатая немного смесь получилась маринад и прям вот, вот так Шикарная курочка. Просто шикарная. Часа два будем мариновать. Не в холодильнике. Короче, курочку отделили, поставили. Хорошо держится и красиво запечется. Теперь гарнир, ребят. Гарнир непростой. На гарнир я хочу сделать рататуй. По моей задумке, вокруг курицы я выкладу рататуй. Он будет состоять из баклажан, из кабачка, цукини двух цветов. И фишка в том, что Курица будет запекаться больше часа, потому что она до 2 кг веса. А ротатую надо буквально 30-40 ну минут максимум, чтобы приготовиться. Будем как-то все это дело совмещать. Для ротатуя необходимо сделать такую небольшую подушку соуса. Да, там помидоры, перец, болгарский, чесночок, специи. Можно какие-то вот сейчас эту подушку я заправлю вместе с курицей в духовку ну и как говорил рататую уже будем размещать позже, я мелко нарезал болгарский перец, мелко нарезал помидоры, нарубил много чеснока, по специям. так, что у нас тут, я сегодня немножко пополнил запасы и мне кажется будет интересно так, это овощи по итальянски что мы имеем тут, так, э -э орегано, соль, лук, зелень, да в принципе да, да, да, да, да, ее добавлю. Соль есть, можно не солить. Перемешиваем и засыпаем под курочку. Ай, Красивая такая смесь. Пахнет, обожаю запах перца. Просто изумительно. уже можно без ротатуя так красиво получилось но сделаем что еще добавим водички мне же соус нужен внизу пусть оно там все варится парится чтобы было вкусно. Сегодня нарушать не буду, разгонять духовку до 200 не буду. 180 хватит. И мне нужно угадать, когда можно будет под курицу вставить рататуй. И знаете еще в чем задумка? Курица, когда будет запекаться, ее жирок будет стекать вниз на рататуй. И должно получиться очень-очень вкусно. Погнали в духовку. Я когда в духовке запекаю курицу, я ее тоже как пирог проверяю зубочисткой. Колю по филейной части. По грудинке. Как в масло должно заходить. Крови нет. Бачки, баклажаны и цукини желательно порезать одинаковыми по толщине кусочками По объему тоже желательно, чтобы они были одинаковые Вот, видите, почти сходит Кстати, у меня баклажан такой попался, можно на хэллоуин его запекать Знаете, у меня получилось курочка такая обалденная, такая красавица. М -м -м. Рататуй, он же должен быть такой в меру жестковат. Короче, баклажаны или кабачки или цукини, не должны быть разварены, не должны разваливаться. Гарнирчик классный. Ребят, ну, чтобы такое приготовить, нужно вот эта вот форма специальная, глиняная. Если хотите... Могу вам помочь ее приобрести. Напишите в комментариях, хочу. Я вам отвечу. Мы там спишемся. И что-нибудь придумаем. Ну и как обычно, с вас подписка, а с меня вкусные ролики. Класс.